Как приходить на поле и беспроигрышно Знать, что здесь точно есть монет. Просто на любое поле надо приходить И просить деда Хабара Чтобы он жалился над тобой Дедушка Хабар, ну пожалуйста, ну пожалуйста Я уже... Сто полей обошел, ни на одном поле мне не улыбнулась удача. И, пожалуйста, ну хотя бы на этом поле дай мне хотя бы одну монетку. И он тебе начинает давать. Честно одну тебе одну... сказать, когда мы последний раз прикармливали деда Хабара, это все обернулось нам Поломка металлоискателя. А он вообще, вот знаешь как он, он прям вот так вот взял нам, говорит, монетки вам, да, ребята? Смотрите, друзья, вот тут Сигнал так, прыгает, конечно. Плюс 13 показывает. Угу. Плюс 13. Видно, да? Да, конечно. И здесь еще. Ну, по звуковому отклику примерно похоже. но ну, здесь 74, конечно. Здесь более крупнее, а здесь что-то мелко. Скорее всего, нет. Может, запутка какая-нибудь. Вот это звонит. Вот это звонит. Что здесь может О, монетка, смотри. Душка. Ой, выпала смотри. Да, выпала сразу. О, И там, смотри, монетка. Наверное, Это у нас сорок... 40... какой год? Тридцать девятый. Тридцать девятый? Да. Давай вот тут сразу тоже выкопаем. Тыльная сторона у нас идеальная. Поэтому а -а -а. надо ее выбросить. Тут тоже сигнал. Вот. О, давай тут глянем. исключено. Плюс 73, смотри, крупное что-то. Да, ты показываешь. Походу. Же. Давай копнем, посмотрим. Это что-то более мелкое. О! Sorry. Смотри. Смотри. Смотри, слепок. Подожди. Слепок. Подождите. На солнце поверни. Разверни лопату. Так, а Медаль теперь... может быть стоит. А теперь внимание, подождите. Так. Медаль. Медаль? Да. Медаль? Да. Медаль, да. медаль волка. Сталин волк, опять, что ли? Ох, ну серьезно. А да. где? Настольная? Ура? Она настольная, да? Настольная, да? ну Посмотри. Ну ты, третий раз мы такую находим, кстати, с тобой. В чатике-то сейчас охнут. Да? Да. Блин, класс. Сохраня-то в каком еще. Пойду-ка я ее помою. Да, вот этот сохран шикарный. Очень аккуратно, по-моему. Ты посмотри, хорошо. в одном месте, да, сколько сразу? Ну и ты еще будешь это делать, Пока монетка из земли не вылезет. Особенно если учесть, что это пробка. Я не исключаю. Хотя на самом деле звонит не как пробка. Но все может измениться после того, как ты копнешь. Вот что тут, смотрите-ка. Ай, блин, вот эта капуста у меня... Вот, вот так не делайте. Просто мы знаем, что уже не очень хорошее. Что-то не то. Что-то пошло не так. Что-то и тут. Попал, тут. Ты ее разбил. Да. Прикинь, кольцо. Кольцо. Старинное кольцо, походу. Блин, медное реально. Смотри Да ладно. Да, кольцо. Ладно. Да ладно, и да. правда кольцо. Ёбки. Ребята, смотрите. Первое вот это кольцо выкопали, второе вот это. Я вижу, посмотрите, какой у него... Ты уверен, что это... Да кольцо, кольцо. Смотри, грани что то Насчет старинного я, конечно, не уверена, но узор интересный. Ну, это Никола... Николаевского времени. Давно мы с тобой колец не находили, да? Подожди. Да? да, подожди. там же рядом что-то, да, звонилось? Все, наверное. Не знаю, Два... двухсторонний сигнал был. Нет, это просто двухсторонний сигнал был. Это как? Ну, бим, бим. А, пим. он лежал в траве рядом просто в итоге да. потом. Угу. Да, еще раз, прозвоним его, посмотрим. А он. ты шелухал траву и... Да. Так, давай. <смех> Видишь, двойный тын тынь Вот. Блин, здорово вообще. На. Смотри, какая она красивенькая. <смех> вот такие вот находки нам действительно <смех> нравятся. <находить. смех> О, блин, да. Колечки <смех> находить, это очень классно. Ой, какая-то у меня умница. Я сам доволен собой. Еще монетка. О, рамочник, Смотри. Рамочник. Блин, сохран ты неплохой, кстати. Ухо, сорок пятый год. Она <свист> может еще и стоить что-то. Блин, сохранчик, ты смотри, какой вообще классный, кайфовый. Такой рельеф плотный. Да. да? Смотри. Блин, классная монетка. Ребята. <свист> Я в, <шоке>. <свист> в О, сорок год. Ты я не успел запищать. Вот где пятнашка, вот эта 45-го года мы с тобой нашли. Еще второй сигнал. Не исключено, что еще монеты можно. Да, монеты, прикинь. Реально, смотри. Оп. Ну ты опять здесь на клондайке. Да, молодцы. в одном месте сразу. О, гурт. Видно? А, можно я ее расскажу? Да, да, смотри. Блин, а? класс. Оп, Трешка, на. Ты посмотри, слепок. Вот, где она? Вот. Меня... С какого нет. года? Двушка, нет? О, Господи, Блин, сохран какой, да, 56-го года? Тот был 45-го, а это 56-го года. Сохранчик вообще. Сейчас еще проведу, посмотрю. Все, закончился. Говори, что места нет. Мне коза сейчас сказала, что у нас тут места мало. Мне так нравятся советы здесь выкапывать. Они в каком-то таком патине своей, они какие-то желтоватые здесь вот попадают. Смотри сейчас тут. Вот. Видишь? Вот она, да? Да, они как будто Смотри, золотые. Смотри. Какой сохран, да? да? Как будто золотистые. Да, они золотистые, вот. И сохран у них вообще идеальный. Вот. Он какой. Желтенький, да? Угу. Прикольно. А вот какой? 46-й. 46 3 копейки. Ну так не греха обогатиться. Вообще-то это не сердечко, волк. А что это? Это москина. Что это такое? Марка такая, одежды. Ну, я так и думал, что это какая-то с штука. Вот. Думаю, волчонок как... думал, мне сердечко нашел. А нашел какую-то китайскую поддержку. Это да? Волк, откуда? Здесь москина. Скажи мне, пожалуйста. Я вообще не знаю, что это такое. Я тебе все расскажу. Что, любимый? Что, любимый? А? Кто это? Не знаю. Да, Совет поздний похоже что ли? Да, ладно. да трешка. 82 второй год. Свои слова назад. Не Кокошулена. Да. У нас сегодня по позднюку, да? В общем, я оставил тебе тут, чтобы ты показала нашим любимым зрителям. Я даже не знаю, что это. На РВХ мне не нравится. Что-то он хрипит прям. Видишь? Вот он здесь. Ну, разбивай, да? В этом вот Да, там не видно ничего. Что-то что там он вот да? Угу. Монетка, О, монетка да. походу. Монетка, смотри, да. Хрипит, вот он совет, смотри. По цвету похоже. О, пятнашка, не, ранний смотри совет. Смотри-ка, опять пятнашечка. Да, какого года? Что-нибудь нам дает? Давай сорок четвертого. Хрип, хриповато, конечно, не создало. Так. Тихо-тихо-тихо. Вот он. Давай посмотрим с тобой и скажем, какого года они. Так. Какие темные, да? Ну, что-то годик-то у нас и сорок шестой. смотри. О, смотри, на какашке прям Закон. Ну, вот. а, король лепёха. Ну давай, волк, дерзай. А, ну сигнал, конечно, такой не особый, скажу. Но тем не менее, копать надо. О, вкусняшка. Кому надо подкормить картошку? Да все уж собирают картошку, а ты кормить собрался. Что-то нет сигнала. Ну, все, какашечный сигнал. Вот такой какашечный сигнал. Какашка, в общем, звонит -то я размазал о она еще свеженькая да она и звонит кстати. да ну ладно не, не буду я такой сигнал а если чешуя пускай остается тут дедухабару да да вот этот сигнал мы обязаны вам показать плюс 47 плюс 31 еще кольцо рисую. давай копнем посмотрим Так. И сюда. Ага, уже что-то. Это видал. крупная монетка, кстати, я тебе скажу. <связывается> Это крупная монетка. Это вкусная монетка. Погружение да. в не происходит. Сам интересно, что в онлайне все. Даже я не И, изъятие. Вот я копнул, и посмотри. Пятачок 48. 48 да. Затертый, да? При жизни. Не, не затертый, но ничего. Обратите внимание, мы сегодня ни одну железку не выкопали. Это хороший показатель. И, кстати, да, ребятки, спасибо вам огромное за термос. Нереальное удовольствие теперь. Горяченький чай на копе. Все благодаря вам. В прошлый раз мы же тоже здесь, да, копали? У нас скопление здесь монет было. Прямо вот в этом квадрате Получается, прямо вот если ходить, прям вот каждый сигнал слушался. Я думаю, здесь можно вообще очень много чего интересного накопать. Вот даже вот здесь я отошел буквально, да? И опять меня сигнал. Причем... Ой, блин, не, не вытащит. Ну, на маленькой катушке я уже под к ней чуть-чуть немножко уже... Это сайт обычно звучат. Да, посмотрим сейчас. Закатное солнце. Так, плюс здесь показывает. Снова летом, ага. ну, это явно не медаль больше. Плюс 30. Прыгает, погнал. Мне так нравится, когда ты выкапаешь, шкопам валится, да, сразу? Угу. Вообще. Ну, это явно не пробка, потому что пробки так не звучат. Ну сейчас мы выкопаем. Вот Где-то тут. Ой, не мой телефон. Не. Вижу, тут что-то монет походу. Да, монет. Вон а. она. Вон она маленькая совсем вообще. Где? Да вон, вон, бери. Здесь? Да. О, копеечка. Там копеечка. Ну, обожаю ее, Опять да, в отличном сохранении, это уже. Посмотря, она вообще по как была. Не, вот на высокой частоте. 37 похоже. Вот они на высоких частотах, вот эти монеты мелкие, они очень хорошо звучат, то есть ты их не пройдешь. Сейчас мы проверим, а тем временем у нас еще конкурент, вон зверь появился, ходит, смотрит там, проверяет. Рыбки хочешь? Я записываю, как ты подкладываешь, чтобы нам потом не говорили наши зрители, О, что мы не подкладываем. Смотри, вот в этом куске. Вот в экстазе. Вот такая мини-пюська. Что вы думаете здесь? мы сами не знаем. Так, так, так. Уже видно. Вот она. Вот она. Поздний совет. Неужели так поздний совет звучал? Почему поздний? 62-го года. Двундели. Кстати, 60-х годов монеты, кстати, стоят. Там денег каких-то тоже. Несмотря на то, что все ругают. Типа поздний совет, поздний совет. Они тоже так... Некоторые хорошо выстреливают. В общем, две копейки поздних. О, как играет серенады. Кусок угля. Но я когда хорошо балансируюсь, я, у меня не извинит на это. Просто сейчас я не балансировал прибор, потому что мы здесь не можем его отбалансировать. Здесь вот идет как раз-таки вот электросеть. Линия лэп. Я только хотел сказать, что нам для коллажа не хватает еще одной монеты. О. Вот она. Ну, давай, открывай. Киндер-сюрприз. Десятка, блин, рельеф какой, а. Смотри, рельеф. Не часто такой рельеф выпадает. Вот здесь я ее звезданул слегка. А вот здесь, смотри, 43-й год здесь копеек. Нормально, интересно. Какие-то каленовые листья, что ли. О, это интересно. Да, только он, конечно... Это очень сделать. интересно. Сейчас мы его... Какие-то кленовые листья. Сейчас это не планы. кленовые, это дубовые ну, листья. Ну, может дубовые, да. Казалось бы, да, вот небольшой кусочек поля, а, в принципе, много находок, так точечно, прям, как будто дорога, наверное, пролегала. Мы так понимаем, это наше предположение. Потому что вот эта дорога, она более современная, а чуть правее дорога старая шла. Ну, ранее советского времени примерно можно. и здесь смотреть, если А? Там много людей можно смотреть. А? Ну что, найдете? Можно походить. А у вас там скошено, да? Да. Yeah. Давайте походим. У нас есть пару минут. Вот местные подходят, интересуются нашими находками. Из самых приятных находок, это, конечно же, наша сапутка. Это медаль. Мы уже третий раз такую находим. Наше дело правое. Мы победили. Иосиф Виссарионович Сталин здесь за победу над Германией. В Великой Отечественной войне. 1941-1945 год. И колечко. Колечко, кстати... Лет Николаевского времени, я так думаю. С ней надпайка даже видна. Скорее всего, самоделка какая-то. Куча советов есть. Тачки, копеечки, трешки, двадцатки, двушки. Рамочники в приятном сохранении. Вот пятнашечки. Вот. 46-й, 45-й. Они обычно вот в таком плачевном. А сегодня у нас вообще в хорошем сохранении. Ну, здесь земелька хорошая. А там мысли, да? Ну да, здесь. Ничего себе. Тут тоже здесь искали. Да. Не вы искали? Да, мы, мы. А вы здесь это кости, да? Да. Ну мы ямки закапывали, так что не переживайте, порядок соблюдаем. Это бритвенные станки. Бритвенный станок. Раньше, ра раньше были они. Да, это старые, да? Ну, да, может вы не помните. А какого, каких годов? 60-х, наверное, 70-х? Да, 70 да 60-х. Это мы вальнику. Да, может быть. Толик у нас француз Анатолий, любит эти штуки. Вот человек приглашает нас покопать в огороде. Сейчас сходим, посмотрим. Площадь у вас не маленькая, смотрю. привет, привет, ребята, ребятня молодняк. Это я не ем, я не козел. Очень это, мусорно здесь, ребята, очень мусорно. Едят нас комары еще. Меня съели. Лисичка меня спасает сейчас. Да, подожди, Кутю, комарик у меня, меня вообще будет, просто, ты? я не знаю, что здесь, ядреные вообще комары здесь, они просто съедят до да. да костей, мяса не оставят. Ты заходи, если что. Порой, друзья, самые вкусные находки бывают далеко не в самых вкусных местах. Полюбуйся. Вот она. Она здесь положила это. Это минная ловушка. Так что всем камрадам наука опасно можно наступить и подорваться. Но смотри, как она сигналит, как она звонит. Тонкая проводимость. Ну Майка что мы ее будет? домой забираем? Да, мы ее с собой берем. Заодно она послужит очень хорошим удобрением для наших. О, как ты ее ювелирная, да, выкрасила, аккуратно. Я не исключая того я. факта, что здесь будет сейчас очень вкусная вкусняха. Да? Ты посмотри. Да, она здесь. Сейчас мы ее срежем. Вы где бы найти эту Ой, счастливую беда. корову? Слышишь, я чуть не подорвался. То есть короче. ты сам сейчас предупреждал людей? А да, сам на грабли наступил. Блин, ты представляешь, это она звонит. Опять! Что сегодня происходит вообще? И что, мне здесь ковыряться? Пишите в комментариях, ковырятся ему или нет. А мы в следующем видео выложим. Да. Ковырялись мы или нет.